Приветствую, с вами снова Алексей Федорцов и снова мы обозреваем результаты кейса по настройке таргетированной рекламы хотя нет, в этом еще будет видео и результаты по Яндекс.Директу ниша продвижения франшизы франшиза производства, установки, и продажи жалюзи и рулонных штор мы помогаем продвигать франшизу нашему давнему клиенту, с которым мы работаем более 4 лет, ну или около того и в этом кейсе мы рассмотрим результативность. Результаты на данный момент следующие. Да, около 6 дней работы рекламы. А, получили а, более 30 лидов. А, и уже есть одна продажа и есть два договора на рассмотрение. А, собственно говоря, результаты очень хорошие. И отчасти это связано не только с рекламой, да, но и с тем, что и сам собственник участвует в продаже франшизы. Есть менеджер, который квалифицирует заявки, есть непосредственно сам руководитель организации, который занимается внедрением франшизы, помогает франчайзе, он участвует в переговорах от своего лица и поэтому такие хорошие результаты довольно за короткий срок если брать среднюю франшизу то в принципе там идут несколько этапов воронки продаж А тут они очень быстро приходят к именно продаже ну и приложение очень хорошее итак сейчас предлагаю с этого вида переместиться на экран монитора в рекламный кабинет где мы посмотрим результативность и таргетированной рекламы и яндекс директ и посмотрим результаты в совокупности итак переходим Итак, давайте перейдем к демонстрации результатов буквально за несколько дней работы рекламной кампании. Вот мы находимся в рекламном кабинете в бизнес-менеджере нашего клиента. Франшиза для жалузи. Рекламный аккаунт создан недавно. Это абсолютно новый рекламный аккаунт. И давайте зайдем, посмотрим результативность. Вот за максимум. И видите, у нас начало создания рекламного аккаунта аккаунты 25 ноября, сейчас у нас 3 декабря. Вот это количество дней, раза три, 4, 5, шесть, 7, восемь, 9, у нас а, компании в принципе могли работать. Да? Но стартанули мы эти рекламные кампании, по-моему, в субботу. Ну, то есть, того 4 дня работы. Вот первая рекламная кампания, которую мы создавали. Давайте посмотрим, <coughs> какого числа она была создана, что он, нам ориентироваться именно по дату. И... давайте возьмем последние 14 дней и посмотрим что у нас отображается на графике так 29 ноября был старт первой рекламной кампании то есть получается что 6 дней, 6 дней работы рекламной кампании а первую кампанию мы выключили это на на ретаргетинг настроена и вот вы видите у нас, ну, Мы протестировали, как обычно, несколько групп объявлений и практически все здесь выстроили. Здесь у нас есть дополнительные группы, которые мы готовимся отключить. Давайте посмотрим по стоимости лида. Ну, всего здесь, в этой компании, помимо той, которая была запущена, первая, которая 5 лидов по 432 рубля, хотя там мы ну, в разрезе дешевле, вот смотрите, у нас 5 лидов, здесь 74 рубля, остальные мы отключили, может, там они не работают. В новой группе, в новой компании, которую мы запустили, у нас уже результативность э, э, средняя 239 рублей и э, максимально низкая 162 рубля. Э, подведем результаты. Да, первая франшиза уже э, продана, еще на рассмотрении два договора находится, и это всего за 7 дней работы рекламной кампании. На мой взгляд, это очевидное влияние э, именно работы с э, лидами собственника, потому что э, сам Сергей лично созванивается объясняет вопросы, доводят и получают э, <coughs>, результат. Вот смотрите, здесь у нас э, лиды настроены. Э, здесь лидформа. У нас э, компания на лидформе лиды у нас поступает в чат Telegram. А, вот он находится. да. И вот таким образом поступали заявки. А, вы можете увидеть, что я быстро убрал. да. А, а что 26 ноября она была создана и первая заявка выскочила у нас 28 ноября, когда она поступила первая заявка И вот уже, ну, кроме того, что у нас есть реклама саргетированная, у нас также есть реклама в Яндекс.Директ, и оттуда тоже заявки приходят. То есть это далеко не все заявки, которые пришли. Если смотреть в совокупности, ну, потом посчитаем. Да, Хотя, почему потом? Давайте зайдем в рекламный кабинет э, Яндекс Директа, посмотрим, какая у нас там результативность э, именно по этим компаниям. чтобы уже подытожить результативность, уже по факту. Заходим в Директ. Надо вот пополнить баланс. Есть компании франшизы, последние. Давайте возьмем 30 дней. Запущенные компании выделим на те, которые касаются франшизы. Компании, ну, смотрите, здесь у нас компании работают по старой стратегии, да, с ключевыми словами Россия. Ну, как, от, а относительно старой, да. Конверсии по 300 рублей, две у нас запрыгнула. И здесь у нас еще раз, раз, два, три, четыре. Вот именно я желю за 4 компании, 7 лидов заскочило, здесь мы тратили на тестирование, в общей сумме там лид сейчас выходит, еще там тестов в 1395 рублей, ну дороже, да, но если мы возьмете за последние несколько дней, давайте укажем период, то конверсия у нас также приходит за по 300 рублей, вот посмотрите, так, так, так, вот конверсии по 300 рублей, 7, ну, там одна конверсия заскочила, когда мы тестили все. Вот 7 э, лидов, 8... Э, ой, тридцать дней. Сделаем. Чтобы посчитать общее количество конверсий 7. 8-9. Девять лидов с Яндекс Директа и 20... двадцать двадцать двадцать надо калькулятором воспользоваться 7 28. У нас получается 35 лидов за 6 дней, 6 соток работы рекламы. Ну, собственно говоря, это не максимальная скорость, конечно. Да, с учетом того, что у нас рекламный бюджет в сутки не такой уж и большой. Получается, тут у нас парадка 1,5 тысяч рублей в сутки кушается, ну тут у нас по соотлаты за конверсии стоит на настройка, мы платим только за конверсии, ну, вот за все время мы потратили 9, чуть больше 10 тысяч рублей и 8 тысяч рублей в сутки, а, не 8 рублей, а 6 рублей, да? ну всего, грубо говоря, 17 тысяч рублей мы потратили с НДС, и вот такие результаты в принципе, на этом кейс можно завершать. Если вопросы пишите, можете записаться на консультацию, либо уже пишите с пометкой проекта, что мы смотрели на вашу ситуацию. Большое спасибо за просмотр этого видео. Если вам нужна настройка таргетированной рекламы Instagram, Facebook, либо в других рекламных системах, а также консультация по вашему проекту таргетированной рекламы, Пожалуйста, обратитесь по контактам ниже. Также, возможно, вас заинтересует мое личное обучение по таргетированной рекламе Instagram Facebook в формате онлайн занятий. Еще мы настраиваем систему антиблокировок Facebook и вас также это может заинтересовать. Таким образом, мы можем избавить вас и ваш проект от блокировок в долгую. Пожалуйста, узнайте нужную вам информацию по ссылкам ниже в описании к этому видео. пожалуйста, пожалуйста... Продолжайте просмотр видео, хорошего просмотра.